со старта использовали лидер как оценки игру и взаимопонимание с Шкафом. В принципе, он вышел и играл очень хорошо. Поэтому в прошлом матче он вышел забил. но здесь он очень мощный форвард, форвард навязывал постоянно единоборцы. которые он очень помнил. Значит, когда форварды чуть не такие мощные, чуть бывает тяжеловато верху. Поэтому Кирилл молодец. Еще вопросы? Пожалуйста, Геннадий. Владимир такую ли игру ожидали от Слави и насколько серьезные проблемы он предоставил музыки клуб? Ну, в принципе, команда очень играющая Славия, да. И, в принципе, я так и себе ее представлял. Значит, эту игру, что Славия будет пытаться контролировать мяч. ну, и что. Игра будет до единственного забитого мяча, поэтому э, игра была очень сложной, как от, от одной, так от другой команды. Почему? Потому что постоянно навязывались единоборства, очень плотная игра, когда ну, ты доходишь до там, последней трети значит, поля. И значит, игра была такая очень напряженная, и Славе очень хорошая команда. Коллеги, будут ли еще вопросы? Пожалуйста. Станиславович, интересно ли вам работать в чемпионате Беларуси и сколько нужно времени, чтобы ваша команда играла в тот футбол, как вы считаете, который вы хотите видеть в ну, значит, Чтобы команде, ну, как говорят, сколько нужно времени. Уже времени нет. Уже сегодня и сейчас хочется понимаете, играть. Но команда перестраивается, играет. Команда э -э, начинает играть. значит. Но ну, если вы понимаете, э -э, что мы очень мало позволяем создавать у своих ворот моменты и это уже положительно понимаете мы пытаемся не допустить, чтобы даже били по нашим ворот хотя, естественно, в игре бывает все, может рикошет, может там, залететь с единственной атаки, с единственного гола, поэтому футбол так интересен но мы двигаемся вперед и спасибо ребятам за то, что они понимают, что под результат нужно играть играть в обороне, вот как... И играть в атаке. Поэтому вот здесь получается, как бы, не все всегда получается, но мы научились терпеть. Вот так. Это самый главный результат. А догонять всегда тяжело, вы знаете. Спасибо. Еще один вопрос. А как вы считаете, насколько важна в футболе физическая подготовка и действительно ли можно достигнуть больших высот, только если живешь своим делом, или можно в футболе иначе? Ну, вы знаете... Физическая подготовка, не только физическая подготовка важна, во-первых, индивидуальная подготовка имеет огромное значение. Значит, процессы восстановления играют, имеют такие же огромные значения, как физическая подготовка. Да? И тактическая обученность команды точно так же играет на такие неразрывные... Значит, в футболе элементы, которые нельзя отделять одно от другого. Как только ты какое-то отделил, значит, ты будешь все время попадать в просак. Вот, ну так я. Поэтому, значит, я не отделяю эти элементы подготовки одно от другого. Спасибо большое. Коллеги, вопрос еще нету, Владимир. Добрый вечер, Владимир Клюн, Комсомольская правда Беларуси. Сегодня мяч забил Евгений Шикавко, так достаточно эффектно. Вот если сравнивать там с топ-чемпионатами, насколько это такое топовое и эффектное завершение исполнения? Я вообще, значит, я вообще не делю на эффектное, или мяч должен коснуться сетки, и пересечь линию ворот. Любой мяч, который ты забиваешь, он эффектный и эффективен. Понимаете? Я не делю, там, как ты хочешь Можешь пробегать, с мяч в пятку попал Это значит, ты правильно пробежал Правильно открылся И был в том месте, где тебе нужно находиться Да, не сегодня забил Подтвердил свой статус форварда как бы, А то он тамненько как бы не забивал но, но на это работала вся команда Чтобы он это исполнил Поэтому благодарен всей команде еще вопрос. Ну, скорее всего, что квалификация к Еврокубкам будет смещена на осень. Насколько это так ну, носит коррективы в планировании трениров тренировочного процесса? И как может сказаться там, на медальные разборки, когда уже там Ой, сентябрь октябрь ближе к, к финансам? Давайте не бежать впереди паровоз. У нас еще до да, осени еще много-много. и у нас открывается через две недели трансферное окно. Мы должны быть готовы к этому открытию трансферного окна. Понимаете, почему? Потому что оно очень короткое и очень самое тяжелое, это летнее трансферное окно. Потому что в межсезонье не позволяет, нет межсезонья 3-4 месяца, где ты можешь свободно завести игрока, подготовить. А здесь нет совершенно времени, потому что новый игрок приходящий, ну, с любого клуба, потому что все чемпионаты, кроме белорусского, были остановлены. Ну, там еще где-то может. Поэтому ты должен подвести игрока. Да? помимо того, чтобы ну, если ты берешь нового, игрока но это, это такое непростое дело, как ты, говорю, высший пилотаж. Ну и трансферы в это в межсезонье это тоже высший пилотаж. Понимаете? А там осень это еще до осени нужно. Ну, угу. Коллеги, большое спасибо. Всего, спасибо. Всего доброго. Спасибо.